Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня я вязать буду только потому, чтобы что-то было в кадре. Вижу я вот эти вот тапочки с сердцем на день святого Валентина. Видео будет завтра, девчонки. Просто мне сейчас нужно три ряда провязать ровно, но на самом деле видео будет не об этом, а видео будет по поводу поговорить. А поговорить мне нужно с вами, знаете, о чем? О продажах наших вязаных изделий это для меня встал вопрос продажи потому что я вижу много вещей как бы по вашим просьбам да что ни в коем случае не в упрек наоборот мне это интересно я сама это хочу есть вещи которые мне просто интересно с ними да, разобраться и по попробовать получится ли у меня поэтому ни в коем случае не упрек я с удовольствием это делаю и буду делать и буду продолжать слушать ваши советы и э, просьбы ваши все будем делать все будем вязать все будем проверять и все будет вот единственное что у меня накапливается эти вещи которые я вижу, да, у меня собралось достаточно уже, ну, небольшое, ну, 6-7 вещей, я считаю, это уже довольно большое количество, которые я бы с удовольствием продала, и лучше бы на них купила пряжу какую-то, правильно, на эти денежки. Вот, поэтому для меня встал вопрос продажи, когда я начала над этим задумываться, и вот спасибо большое Марина, Ника, у меня под видео написала мне продайте на сайте Etsy. Первый раз об этом слышала. Я вчера посмотрела. Вот спасибо вам за комментарии, за совет, огромнейшее спасибо. Вот и я вчера залезла на этот сайт. Я просмотрела все, девчонки, на самом деле это находка. Вот правда. Для вас, для меня, для нас всех. Я знакома с такими сайтами, но я работала с чешским сайтом раньше, когда шила. То есть я продавала свои вещи, которые шила я. Вот сейчас я не чью. Это тема для отдельного разговора. Только ну, то есть чью на бытовой машинке. У меня нет уже промышленных, я их уже продала больше, чем два года назад. Поэтому нет мастер-классов. Но я же говорю об этом не будем сейчас вот, но вязанные вещи я бы с удовольствием бы продавала потому что не, распускать мне не хочется это бессмысленно маленькие да, вещи я раздариваю я посылаю на вот этот приют для животных где девчонки продают а большие вещи я бы с удовольствием правда бы продала вот, поэтому считаю что и вам бы, девчонки не мешало бы каждой завести такой свою страничку на этом сайте и тоже продавать. Но э, сейчас прошу откликнуться, девчонки, пожалуйста, пожалуйста, те, кто у кого есть странички на этом сайте, кто действительно этим занимается и, и продаете ли вы. Но я я думаю, по моему как бы мнению, сейчас я вам выскажу свое мнение, вы, конечно же, можете его оспорить, потому что это просто мое видение, у вас оно может быть совсем другим. И, так как я живу в Европе Европа не очень рукодельная страна ну то есть нет, они что-то делают ну совсем такое прям примитивное по мелочам, вот, правда очень мало людей вяжут очень мало вяжут на таком уровне да, на котором ну в общем уровень связать себе свитер у них это что-то из цикла фантастики вот, на таком элементарном уровне они вяжут, поэтому нет и магазинов, как бы, с большим выбором так Все, все подстроено, как бы, под их потребности, ну, это понятное дело. Я думаю, соответственно, Италия, Германия, то же самое вяжут наши женщины, вот те, которые наши здесь, из Советского Союза, вот наши женщины умеют наши женщины привыкли наши женщины экономны и поэтому ищут способ да и одеться покрасившие подешевле но это наши наши вот у них такого нет но тем не менее при этом они очень ценят ручную работу и плюс еще они ценят натуральные ткани натуральную пряжу в общем натуральный материал вот поэтому что хочу от себя сказать если там же получается этот сайт работает по всему миру это огромный плюс потому что платежеспособность покупателей разная до да, в каждой стране поэтому вы можете себе позволить купить хорошую пряжу, да, шерстяную, связать красивые, красочные носки, варежки там, снудики, шапочки, не обязательно там продавать большую вещь, да, достаточно интересно, симпатично связать вот такую мелочевку, вот, и попробовать выставить. Это может быть очень хорошим, дополнением к основному заработку при том что вам это будет приносить удовольствие вот если вам интересна эта тема я сейчас не сейчас а я разберусь с этим, этим магазином своим интернет магазином пряжи потом я разберусь с этим сайтом пока я решила все вещи складывать я потом уже их все вместе выставлю разберусь в нюансах этого всего если вам интересна эта тема вы мне тоже обязательно напишите вот если тоже если бы вы это хотели делать я потом сниму просто пошагово как зарегистрироваться как вложить товар туда как это все сделать потому что я же говорю с такими сайтами у меня есть опыт работы просто именно в нашей стране. Есть же такой сайт ⁇ Девчонки в России ⁇ ярмарка мастеров. Я согласна, но в чем минус этого сайта? В том, что он по России. А в России у нас практически каждая женщина вяжет, но единицы не вяжут. А так, ну, носки, во всяком случае, вяжет каждая женщина. Ну, практически. Вот. У них же, ну... Ну, ну, не знаю, но я не видела, девчонки, не видела пока за свои 20 лет в Чехии, я не видела чешку, которая умеет вязать носки, вот честно. Один раз я свою коллегу с работы научила вязать крючком самые простые столбиком без накида шапки и снуды, и на этом было все, вот, поэтому они не умеют Единицы только, не говорю, что все, единицы А, одна, помните, она, одна меня учила, вязала вместе со мной, это на другой работе было, вот видите, я забыла Одна была чешка, которая носочки вязала, я еще по ее способу видео там сняла давно уже вот, так что было-было, наврало. В общем, девчоночки, если вам интересно, вот я к чему это все говорила, опять же запуталась, перескочила на другую тему, к чему я это все говорила. К тому, что на этом, если сайт международный, есть покупатель, который это оценит, и который, у которых есть, есть деньги, это купите. Вот, теперь просьба, напишите мне, кто там продает вещи. Напишите мне, опишите, пожалуйста, я с удовольствием почитаю, поделитесь опытом, как это все там, продаете ли вы, сколько продаете, выгодно ли продаете, вот все нам будет интересно почитать, вот я думаю, и мне, и девчонкам другим, вот, пожалуйста, поделитесь опытом, а я думаю, что это очень хороший сайт, во всяком случае... Стоит попробовать, я так считаю. Я попробую, и я вам об этом скажу и расскажу обязательно. Я попробую свои вещи продавать, вот эти вот. Потому что мне на самом деле мне много вещей... Очень интересно сделать, да, я просто, я такой человек азартный, да, я вот увидела вещь, о, класс, я точно так же и в шите. когда я шила, я увидела, да, мне нужно это сделать, мне нужно это повторить, я должна это сделать, я должна уметь это сделать, вот. И вот этот азарт меня сподвигает на то, чтобы это сделать, да, а потом по итогу получается, что эта вещь там мне и не нужна, вот и отдать, просто подарить, это очень дорого, потому что я деньги потратила на пряжу, вот. А человек, когда получает подаренную вещь, он ее так не ценит, если, ну, вот в отличие от того, если он эту вещь купит, да, я сужу по себе, вот если я купила марафон похудения, то я похудела, а если бы, если бы я худела сама, я бы не похудела, а раз уж я заплатила деньги, значит, я должна, просто обязана за эти деньги похудеть. И точно так же со, всем, со всеми другими нюансами. Ну, в общем, я думаю, что это для нас очень хороший способ заработать, девчонки. Давайте будем пробовать. И я хочу услышать ваше мнение, и у кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста, с нами своим опытом, а мы уже потом все вместе как-то будем эту тему развивать». Все, а на сегодня, девчонки, все. Видео вот этих тапочек будет завтра, подробное для новичков. Вот, И я жду ваших мнений по этому поводу. Все, всем пока, с вами была Вика из Школы рукоделия.